Итак, раннее утро. Мы все в работе. Сейчас покажу все наши ребят. Еще один пошел туда наружу. Но ну, не важно. Э, в данный момент э, что мы делаем? Мы заливаем по, э, первичный, бетон, первичный бетон. И потом э, сверху э, накидываем сетку. Сделим сетку, или как правильно. Ну и потом начинаем вымачивать наши камни вот все это мы посмотрим все это я подробно буду рассказывать насколько возможно вот здесь наша дренажная система она под нашим бетоном будет проходить водичка ну и сверху будет вся красота ну, как-то вот так а вот ребята все их толпой засыпают. Все быстро, качественно и хорошо.